Привет, аудитория! В выходные пройдет номерной турнир 274. UFC пройдут бои мегапопулярных и известных бойцов промоушена. Рекомендую однозначно всем просмотру этого турнира. Ну, а на очереди у нас главный бой основного карда промоушена. Бой за титул в легкой весовой категории между Чарльзом Оливейлой и Джастином Гейджем. Делал я прогноз на прошлый титульный бой Оливьера с Парье, где зашел отличный коэффициент на то, что Оливьера выиграет с обмишенным удушением или сдачей. Ну, а прогноз на прошлый претендентский бой Гейджи и Чендлера не зашел. Там я ставил на победу Чендлера, но Майкл решил зарубиться с Гейджи, где проиграл. За чего ставка и не сыграла. Почему Чендлер, так сказать, запорол мою ставку, это отдельный разговор, и сейчас... В принципе, не об этом. Ну, начнем. Обход в статистики сразу к делу. Гейджи Заправский Рубака с довольно резким и жестким ударом. Ну, все это, в принципе, знают. А, работает ли гейджи на технику и точность в боях? Ну, это большой вопрос. Я этого не особо заметил. В принципе, в его выступлениях. Гейджи работает на нанесение урона своему сопернику. Неважно, куда пойдет кулак, а бы в голову. Но если эта пушка попадет туда, куда надо, то сопернику летает в При том очень вероятно, что в глухой. Видели мы это с Эдсоном Барбозой, с Джеймсом Виком. Ну, многие бойцы просто физически не выносят того количества урона, что наносит Гейджи. Тот же Дональд Сероне. Тот же Майкл Джонсон, тот же Тони Фергюсон, где бои а, останавливают судьи. Оливьера подтягивает свою ударку, конечно, с каждым боем, но нокаутирующего удара там в принципе нету. Он старается больше работать на точность, технику и разнообразие ударов. Допустим, ну, боковой удар в бою с Чендером, который отправил а, того в нокдаун и который ну, в принципе, впоследствии стал фатальным для Чендлера. был как раз-таки очень точно нанесен прямо в челюсть Майку. Имеет ли Оливера большие шансы, шансы посадить на жопу Гейджи? Ну, что-то я сомневаюсь, если честно. Да, Гейджи в своих боях принимает много урона, но пока что это не стало заметно сказываться именно на его выступлениях. Даже я больше, Гейджи в последних боях а, а, как-то аккуратней, что ли, стал более осторожен, ну, если сравнить его бои с тем же Дастином Дастин Пари, с тем же Эдди Варусом, там, где он просто зарубался. Ну, на самом деле мне кажется, что Оливери драться с Гейджи Стойки очень рисково. Ну, в бою с Паре Оливей первый раунд это дрался в стойке, но Паре дерется на технику, не пытается донести до оппонента один решающий удар. Он опирается на комбинации тоннаж ударов, которые приводят к победе. Но и то, и в первом раунде а, были моменты, когда Паре неплохо так доносил удары, и Оливейро шатало, даже он где-то там а, и присел, если я не ошибаюсь. Ну, поэтому с Паре, на мой взгляд, было не так рисково стоять, хотя тоже рисково, не так рисково, как стоять с как это будет с Гейджи. Плюс паре вообще не бил лоу-кики с Оливерой. Я думаю, Гейджи точно не будет включать этот э, вариант э, ударов. Тем более, что лоу там очень серьезное. Даже были э, э, выступления Гейджи, где э, судья останавливал бой из-за того, что Гейджи просто избивал лоу-киками своих соперников. Вот. Ну, по функционалу мне кажется, что Гейджи э, будет повыносливее от Чарльза антропометрия рук будет на стороне Оливьеры разница стоит 10 сантиметров но учитывая резкость Гейджи я не думаю, что это сыграет большую роль в бою ну, поэтому из этого исходит первый вариант развития событий, это победа Гейджи код Коза, коэффициент 3.3 ну а теперь борьбе и партеру ну тут конечно предпочтение однозначно отдается Доктору Смерти. Каждый вариант перехода боя в Партер может быть фатальным для гейджи Джастин любыми способами будет этого избегать. Любыми способами есть огромный смысл избегать клинча с ливерой Гейдж, думаю, это понимает. Да, Джастин в интервью Говорил, что Хабиб смог его переводить, потому что кроме того, что у него там высокие навыки в этом аспекте, он еще и большой для легкого веса. И что навыков защиты от борьбы у Геджи хватит, чтобы защищаться от переводов Фоливеры. Ну а мы видели более Вера в Спария. Чарльзу не понадобился даже перевод, чтобы засобмитить Дастина. У Доктора Смерти Боржен на высочайшем уровне находится. Оно в каждой клетке его организма, в каждой жилке его тела, там все на уровне мышечной памяти инстинктов. И это очень опасно для Гейджи. Ну, из этого вытекает второй вариант развития событий боя. Это победа Оливьера с обмешенным удушением или сдачей. Заквистент 2.35. Есть, конечно, вероятность, что Оливьера может закончить бой граунд-энд-паундом. Но это, мне кажется, менее вероятный вариант развития событий. Ну, по итогу э, вариантов на бой у нас не так много, но что выбрать из имеющихся, на мой взгляд, двух очень сложно. На что ставить, я буду смотреть ближе, наверное, к началу турнира в субботу. Ну, также, кроме ставок на Геджи, Оливеру я выложу в Телеграм-канале а, в субботу варианты ставок на другие бои этого турнира. Ссылка на Телеграм-канал будет в первом закрепленном а, комментарии под видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить а, те варианты развития событий, которые я буду ставить на другие бои. но в общем, не забывайте, что это мое мнение. А вы же свое оставляйте в комментариях под этим видео. Также подписывайтесь на канал. Вот Стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну а так, все. Ставьте лайки. Встретимся в следующем видео. Все, пока.